О, Глажопик! Привет! Фокус-фокус, абракадабра! И снова хаешки-котятушки, и с вами Неллиал. И эта игра свет. Вау. Против тех самых гуманоидов. Глава третья. Пустота. Вау! Чё это за хреномантия? Прикиньте, глава шестая, мы только очутились в каком-то месте, и на нас уже нападают. А то здесь, блин... Ух ты, ё, аптеть. Тьма тьмущая! Хлещая, чем у негров попе! А у меня же ограниченный фонарик. Поэтому я вырублю его. Эм, ну, ок. Это все страшный сон? Я должен проснуться? Нет, я обязан проснуться. Плач. Такое даже страшно представить в страшном сне. Вокруг одни трупы. Все люди, жившие в военном городке мертвы. Женщины, дети, военные. Они не пожалели даже детей. Эти звуки. Эти твари их разрывали прямо у матери на глазах. Плач. Военные были бессильны. Единственное, что они смогли сделать, это переградить танкам выезд из военного городка и бежать. Надо найти квартиру профессора Дорогова. Может, есть какие-то документы, которые смогут подтвердить мои слова и вывести этих тварей на чистую воду, Сергеев. То есть я могла читать это, не используя фонарик. Ну что ж, допустим, Кля. Подождем, когда все восстановится. Я надеюсь, тут никакого гуманоида не будет в итоге, а то что-то как-то это... Смотрите, тут много всего. Вот за Что тут происходит? Там вон тоже что-то есть, но я пока что здесь подожду. Да, я такая вот бесстрашная, взяла посреди карты практически, остановилась... Тут типа это страшные звуки там увеличиваются. Возможно, мне сейчас грохнут, но, в принципе, мне насрать. Ух ты, я все еще жива! И у нас восстановился наш фонарик. Не за что надо делать, котятки. Во! Глажопик! Привет! Есть там кто еще? Он фокус-фокус, абракадабра. Да вот, собственно, тоже. Ам что? Ам что? Что, блин? Я теперь понимаю весь ужас этой карты. Восстановимся прям перед гуманоидом. Я ж не мне все можно. Господи. В любом случае, мы знаем, что теперь нам надо идти туда. Ложу пик! Давайте его вот так как Это. Вот, все. Ты идешь? Молодец. Я тоже иду. Я тоже, потому что молодец. Там домишки какие-то даже интересно мне туда вообще надо или нет а -а -а -а -а! Oh, no! ладно прямиком в здание может тут есть что нибудь я в западне короче все наш ну, говорю я в западне о боже благо гуманоид сюда не пришел я реально в западне что теперь мне делать вот что теперь мне делать? Ладно, ладно, ладно. Подожду восстановления фонарика. Вот тут, вот. Ты нас снова все восстановилась. И давайте-ка, давайте-ка. Врубим свет и пойдем. Да, не знаю куда. А, лагает игра. Смотрите, я только заметила, там еще одного. Ебона мать. Ладно, идем. Господи, камера сейчас сама резко повернулась. Что это? Что это за место такое? Слышали? Ой, здрасте, Ой, клевенько. Да твою же ж Японию. Дверь закрыта. И здесь. А тут что? Ууу, кто-то хорошенько обосрался. Кто-нибудь-то скажет мне, что здесь вообще надо искать. потому что довольно большой домик. К тому же, есть выход на второй этаж, и я пока что могу вырубить свет. Ага, смотрите! Главкома ГКЧП от профессора Дорогова. Первая партия препарата направлена на испытание на людях в экспертных условиях на Чернобыльскую атомную электростанцию. Ну, Браво! Люди примут препарат 25 апреля, после чего проведут испытание в ночь на 26 апреля. Вы убедитесь, насколько мозг под воздействием препарата реагирует быстрее, чем у обычного человека. чё -то как-то... Блэд, что это? А, гадить, тут тоже какие-то комнаты, что это? Ничего? И... Тоже никаких подсказок, ничего, да? Ну, окей, доки А тут... Эти звуки... истину пугают. Ладно, давайте тут прочитаем. Мы... Блять. Мы сделали все, что было в наших силах. Все высшие руководства Б-18, которые были на поверхности, эвакуированы. Спецназ, который был направлен для зачистки и уничтожения всех, кто остался внизу, не вышел на связь. Ну, правильно, не сдохли. Дальше действуем по директивам. Опечатываем бункер. Кто-то идет. Это не наше. Надо забрать ноутбук с подоконника. Только с него можно открыть проход в бункер. Ага. Значит, мне надо найти неизвестный подоконник. Вот он. Ага. Допустим. Вы все еще живы. Глядываясь назад, вы начинаете понимать, что тот ужас, произошедший здесь, оставит низ. Ну ладно. А -а -а и все, Получается, нам надо было найти только тупо ноутбук? Ну допустим, кря. А тот монстр, который там стоял, для чего это? Ну в любом случае, котятки, мы прошли. И эта глава была тоже довольно-таки коротенькая. И теперь у нас остались три главы. Глава 4, 5 и 6. Возврат. Каждую главу я буду проходить в новом видео, поэтому, котятки, на сегодня мы заканчиваем прохождение игры Свет. И я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим бородатым лайком под этим видео и мужиккой подпиской на мой канал и на канал Зеркс Про. И, котятки, я вас умоляю, не болите. Ой, блин, потому что мне даже дышать тяжело. Говорить тем более. Ну что ж, всем пока, котятки.